Магазин Мототек представляет квадроцикл Speed Gear Модель оснащена двигателем в 150 сантиметров. Есть такие же варианты двигателя в 200 кубов. Двигатель воздушно-масляного охлаждения. Установлен спереди радиатор, сразу небольшой. Коробка вариаторная. Есть передача вперед. Нейтральная передача и передача назад. Кулиса очень близко находится рядом, то есть очень удобно. Спереди установлены газомасляные амортизаторы. Модель уже будет на шаровый, который будет шприцеваться. И также сама спереди установлена на каждом колесе дисковые тормоза. Есть такой удобный кикстартер, который большая редкость в квадроциклах. Вот. Сзади установлен моноамортизатор. И дисковый тормоз, который блокирует всю заднюю ось. Задняя ось тоже, кстати, шприцуется. Колеса десятые. Спереди чуть поуже стоят. Сзади большое, огромное колесо. Широкое. Работает квадроцикл. Вот так. По поводу освещения, свет, галогеновые фары, лампы, то есть, установлены В нижней фаре ближний свет, задний, в верхней фаре дальний. Есть повороты диодные, так же самое, аварийка. Габари... Приборка, есть спидометр, суточный пробег, общий пробег и датчик топлива. А также сверху указано нейтральное положение передачи задняя дальний свет и как видите а вот, повороты установлена защита для рук и сзади установлен такой грузовой багаж квадрик двухместный то есть внизу сидит водитель сверху сидит пассажир тормоза здесь комби брейк которые вынесены здесь на педаль то есть тормозит все 4 колеса а на руле установлено